После просмотра этого видео вы приблизитесь к тому, чтобы начать читать мысли других людей. Это не магия, это психология. Заинтриговала? Тогда ставим палец вверх и смотрим дальше. Меня зовут Екатерина Кузьмичева, и я официальный тренер «Век роста». Это сервис для MLM-компаний, который не только предоставляет самые современные онлайн-инструменты для развития MLM, но и топит за профессиональное и этичное развитие этого бизнеса. Лично я представлюсь к вам, чтобы научить грамотно отвечать на возражения. Итак, возражение у меня мало знакомых одной из самых простых в работе и распространенных на таких возражениях очень удобно учиться и практиковаться в работе с сомнениями кандидатов главная причина в том что за этим возражением лежит очевидный смысл который легко разгадать а это самое важное ведь только поняв что именно смущает вашего кандидата вы можете помочь ему справиться с сомнениями и страхами я дам вам Три правила, которые помогут лучше понимать мысли и чувства других людей, а потом сразу перейдем к отработке возражения. Первое правило. Вместо того, чтобы думать о том, как правильно и эффектно вы презентуете бизнес, о том, как вы выглядите или говорите, сконцентрируйтесь на мыслях и чувствах вашего собеседника. Старайтесь максимально понять его и помочь ему понять вас. Все люди невероятно зациклены на себе, и если вы подарите кусочек внимания кандидату, он точно это заметит. Второе правило. Думайте не только о том, что говорит вам кандидат, но и о том, зачем он это вам говорит. Иногда именно ответ на вопрос «зачем» представляет самую большую ценность. И третье правило. Не реагируй как устрица. У устрицы – рефлекс, закрываться от малейшего шороха или прикосновения. Также и люди часто в своей жизни реагируют на внешний негатив рефлекторно. Например, кандидат высказал вам свое негативное убеждение по поводу сетевого бизнеса. Ну и вы сразу испытали неприятные эмоции, возмущение, несогласие даже злость. Так вот, с убеждениями кандидата можно и нужно работать, но с позиции расположений и заботы. А негативные эмоции просто выводят вас из строя. И вы уже, в принципе, не бояться, они <саспишись> не о чем говорить. Опускайте кандидата в добрый путь, идите пейте чай с печеньками, восстанавливается душевное равновесие, конструктивного разговора уже не выйдет. Это, конечно, приходит не сразу, но эмоции нужно учиться подчинять, но не через подавление, а через осознание и выбор. Итак, если кандидат говорит вам, у меня мало знакомых, что это может значить? Какой страх заставляет его сомневаться? За любым сомнением лежит страх, и наша работа помочь его преодолеть. Ну что, вы догадались? Это страх, что он не найдет партнера к себе в команду. Поэтому в ответ на возражение «у меня мало знакомых» можно сразу уточнять. Правильно ли я понимаю, что вас беспокоит то, что вы не сможете найти партнера в команду среди своего окружения? Да, за этим возражением вряд ли спрячется что-то другое. Это единственная причина, по которой вы сомневаетесь, или есть что-то еще? Мы таким образом стараемся помочь кандидату осознать и озвучить все сомнения, чтобы он смог принять твердое решение о присоединении к нам в бизнес. Сомнения, с которыми он уйдет домой, могут заставить кандидата передумать, поэтому мы стремимся разобраться с ними сразу же на первой встрече, ну или как минимум выстроить план. Скажи, пожалуйста, если я сейчас покажу тебе, как ты можешь находить себе партнера в бизнес, не имея большого окружения и не будучи очень общительным, тебе будет это полезно? Конечно, ему будет полезно. Вы покажете ему разные методы рекрутинга и позволите выбрать тот, который ему ближе всего. А после этого можно закрыть сделку вопросом. Ну что? Если мы уже определились с методом рекрутинга, может не стоит терять времени, регистрируемся и начинаем обучение? Вот так как-то просто. Ну что, надеюсь, после этого видео у вас уже начинает формироваться понимание того, как работать с сомнениями кандидатов. А если вы хотите больше видео, то ловите подарок. Я собрала для вас бесплатный онлайн-курс по работе с возражениями, и для его просмотра вам не придется даже регистрироваться. Заходите по ссылке в описании и просто смотрите. Удачи в работе, до встречи в следующих видео.